Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале GoPlay Games. И мы продолжаем наши поиски, поиски продолжаем. Так, режим сюжета. Погнали дальше. Что у нас там и что у нас? А, так. Тут мы уже все нашли, да? Да, вот 10 из 10, и все, пошли дальше. Пошли дальше. Так, надеюсь, звук вам не тихо. Чуть-чуть погромче вам сделаю. Как-то как-то вот так вот пускай будет. А, в общем, погнали. А, суд Асириса. У нас карта называется. Так, что у нас тут есть? Ага, вот нам тут нужно повесить. А, тут, значит, на одной стороне перо, а на другой стороне а, кладем сердце. И если какая-то сторон перевесится, нас должен сажать крокодил. Где, собственно, крокодил? Так, ладно, погнали. Так, у нас тут... Мне нравится быть с вами. Ну, вот у нас тут урночки стоят. А, во-во-во-во-во. Так, дальше. Кто это туда поставил? В смысле? Вот, сейчас подсказки, они вообще какие-то дурацкие. Кто это туда поставил? В смысле? Куда? Ту туда это куда? Так, Анг. Жертвенный нож. Вообще, этот чувак должен быть мертвый. Но с другой стороны, тут бог стоит, блин, как бы. Так. Что у нас тут? Ну, я не в жюри. Вот это тот, mm -hmm. да? Нет. Но я не в жюри. Я не в жюри. В смысле? Uh -huh. Не ты, тоже вот такой, как этот чувак, должен быть где-то еще. Не в жюри. <laughs> Я не в жюри. Французское слово жюри. Так, ладно, поехали дальше. Мне нравится быть оранжевым гигантом. Это а во во во во во во. -во. Это типа он среди них. Так. Блин, вроде бы, казалось бы, чу чувак стоит. Двигается. Где-то он должен быть. Давайте повнимательнее вот тут. Вот посмотрим. Фу. О, он! А, тут просто издалека такое ощущение, будто он в зеленой одежде. Охренеть. Так, это у нас... А чем выше взлетаешь, тем больнее падать. А где-то наверху? Правильно? Тоже должен быть где-то, значит, наверное... Вот он. Вот это припрятали. Еще парочка стрел тут торчит. Так. Я не, спуск... Я не стану спускаться, а то вы меня арестуете. А, вот он. Вот, вот, вот. М? М? А? Так, мумиё, а вот это для гостиной не подходит. Тут, значит, что-то где-то выбирают, да? Что-то где-то выбирают. Ага-га это для гостин не подходит Уже у нас домиков никаких нет не я. у тебя в башке ничего нету нет ты не вскрываешься так нам нужно еще вот это кто это туда поставил туда это куда я не понимаю давайте поближе поближе попытаемся посмотреть что происходит нам и мумию нужно найти а это вскрываются а? А что, не выделяется? Не, не там у меня? А, во! Господи, хера себе они запрятали. Так. Ну, осталась самое дурацкое. Так, это не то. Кто это сюда поставил? Тоже что-то не то. Эй! Такой эй! А, во! Господи, я бы так и никогда бы и не нашла. Охренеть запрятали. Представляешь? Так, что у нас дальше? Так, так, так, так, так. Изумительно красивый цветок, но сорвать его трудно. Колица. колица. Колица. Вот у нас тут кактусы, толпа кактусов. Значит, среди кактусов он должен быть, да? Я правильно понимаю? Вот он. Да. Так, котик с рыбкой. Ну-ка. Кошки правда любят рыбу? Это вовсе не миф. А? Так. А, он не пройдет. Значит, тут от кого-то защищаются. Я правильно понимаю? Ой, цыплята, цыплята, цыплята. А это откуда? Бедняжка, мама потеряла его в саду. А где сад? Это сад? Или нет? Мама потеряла его в саду. Что есть сад <смех>, здесь? <смех> как-то О, это можно вскрыть точно. Вот мышку у нас тут, кстати, еще. Кошака. Мама потеряла его сюда. Я даже не знаю, где он может быть. Так, он не пройдет. Он не пройдет. Кто? Кто? Кто не пройдет? Значит, защита какая-то, да? Вот тут где-то кого-то Или там чувак стоит Ой, блин, у меня есть нож, и он не пройдет Или как? Джим тут такой, ля-ля Так, тут с дарами идут Вот тут я вроде ни у кого не вижу Никаких ножичков Нигде ничего не лежит Ну-ка В дарах у кого... А, вот, лежит, лежит Дары, он не пройдет, все поняла. Так, да. Крокодил, господи, я его так. А! Он охраняет сад. А, вот это вот все сад, да, получается? Значит, мама потеряла его в саду. Вот он сад, получается. Значит, где-то тут должен быть цыпленок. Так, а это у нас что? Еще... Сердце должно быть легче, першка, чтобы человек человека ждала мирная жизнь после смерти. Да Весы А, пирамиды же и скрываются Вот оно Так, дальше Вот эту вот пирамиду тоже скроем на всякий случай Еще что-нибудь, какие -то здания постройки Что-то есть Вот еще одна Во Не сразу, но вскрылась О, факел а, Семейная реликвия, спрятанная за семью замками Вот она, вот она Нашли. Семейные реликвии. Факел? Или что это? А. Чаще используют для чистки ковров, чем для демонстрации статуса. Ну, давайте сейчас поищем. Так, для чистки ковров. Тут должны быть, значит, у нас ковры. Да? Вот ковры. И вот эта штука нашла. Ой, блин, флейта. В комплекте идет удобный горшок со змеями. Горшок со змеями. Вот тут, тут у нас горшки. Значит, скорее всего, тут где-то должно быть, да? Горшок со змеями. Плейта должна быть тут. Где-то. Тут три вещи, вот прям вот, они запрятаны, прям пипец как. Так и не разглядишь сразу. Еще нам нужно цыпленка найти, который потерялся в саду. Ну, судя по тому, что курицы тут, вот это типа считается засад, я правильно понимаю. Значит, где-то тут рядом он должен быть. Он же не, не должен далеко уйти. Так, вот еще горшки. А, вот он. Вот он, нашли, нашли, нашли. Так, осталось фулейта. В комплекте идет удобный... Значит, это идет торговля, правильно? Торговля. В любом случае, идет торговля. Во, вот тут еще торговля у нас идет. А -а -а -а -а, ищем, ищем, ищем. Она прям так и должна лежать. Вот она. Есть. Нашли. Молодцы. Пока, пока справляемся. Пока, пока все идет. Так, поех... погнали дальше. Какая пирамида? Ох ты, -мо! Несколько ярусов прям. Так, еще вот это вот вскрыть, вот это вскрыть. Че, еще вскрываем? Вот это вот вскрыть. Какая огромная карта-то, однако. Прям целый город. Так, типа. А это вообще пустая, да? Прикольно. Так, что еще? Мы можем еще что-то вскрыть? Так, ладно, погнали. А, Я жертва оперативного. Эксперимента Жертва Оперативного эксперимента Вот ты? Хм. Нет хм. Или ты? Какого эксперимента? Оперативного какого-то эксперимента Так, а Где у нас проводятся тут Оперативные эксперименты? Хм. А, вот он а, Окруженный этим самыми так, что дальше? У этого совка подозрительно острый край. Совок. Наверное, опять продажа какая-нибудь, да? А, или это вот в песке, типа, копать, копать песок. Так, ну тут ничего, такого не вижу. Совок. Значит, скорее всего, это для того, чтобы копать, правильно? Значит, скорее всего, где-то на пляже что-то. Я не могу ничего найти. Нету, не вижу, не вижу. В руках ни у кого не вижу, нигде не вижу, не лежит нигде. А вот эти еще можно скрыть. А, так, что у нас еще? Это была любимая игрушка моего кота. Покойся с миром, маленький друг. Так, покойся с миром, маленький друг. То есть это. Где-то да, должна быть статуэтка животных. Вот, вот тут они должны быть. Во! Нашло. Ай! Еще попасть надо. Краб. Так. А, точка фараона. Лучшее место для ловли крабов. Это мы уже его нашли. Вот он. Дальше, со мной еще не покончено. Не оставляйте меня здесь. А, вот он стоит. А. Так, надеюсь, эти большие зеленые негодяи вег Вегетарианцы Большие зеленые негодяи Большие зеленые негодяи Крокодилы? Ага, а вот и уголь Так, это у нас Сюда нельзя ходить? Ха, поймай меня, если сможешь Так Это, скорее всего, где-то здесь, да, наверное? А, вот, вот он да господи, вот он А, не он Ладно, вот еще один Тоже не он Ну ладно Поймай меня, если сможешь Значит, он должен забраться куда-нибудь в запретную зону, да, правильно? А, вот, господи с удочками. Поймай меня, если сможешь. Так. Э, кокос. Если хочешь получить свежейшие коктейли, то держись поближе к месту, где их делают. Ага. Значит, где-то здесь. Вот он. И, и у нас остался вот... У этого совка подозрительно острый край. Я не знаю. Мне кажется, я тут все осмотрела. Ну как-то я не вижу ничего такого Может и не здесь Может где-то в другом месте Может где-то в строительстве А, вот он Пять баллов а -а -а! Ну, богу, я бы подумала, то что копать земля, песок Копать, копать, копать, копать. Так. Фига тут. Ой, чуваки циркулируют. Этот где-то гуляет, вообще уходит куда-то. Опа, тут еще что-то. Пара жирафов. Замечательно. Прикол. Прикол. Надо иметь в виду, что тут еще одно отпетвление. Так, скрываем сразу все домики. Ну, вообще, выглядит классно. Вот тут плантация какая-то, смотрите-ка. Прикольно хорошо сделали так прям целая история блин целая тусовка у них тут а, дикорастущий плод который можно найти только в оазисе вот тут у нас значит получается да это получается наш оазис а вот и он а, маленький торчит несчастный так а тут еще что-нибудь у нас есть Молот упал. Говорят, что в заброшенном доме можно найти много сокровищ. Это, гоняясь за кочкой. Сворачивается как коврик. Поиск сокровища в пустыне не закончился. Это вот этот лампа. Да. А продавец зелий продай мне самое сильное зелье. Это не тут. Итак, ребята, это рулет. Сосиска лучшее блюдо на пиру. Но тут пира нету, да? Так, никогда не дежурю. Так, если вы будете хранить урожай здесь, то нам будет сложно его оттуда достать. Оно же никак не крутится, это все, что есть. Так, я спрятал эту штуку за домом. Не хочу, чтобы жена ее нашла. Ах! Ну, в принципе, по идее, с, оа с оазисом нашим все. Так, сюда. Молот упал. Это, наверное, значит, как какое-то строительство. Вот оно. Да, На нашла сразу молот. Тут у нас говорят, что в заброшенном доме можно найти много сокровищ. А где у нас заброшенный дом, собственно? Как выглядит заброшенный дом? Тут где-то в сторонке что-то есть. Но это склад а вот сокровища. вот они вот а цыпленок гоняет за почкой он значит бегает получается так вот тут вот что-то происходит вон там курочка несется а вот и вот вот вот вот вот вот вот вот вот так, сворачивается как коврик То есть нам нужны ковры Так, ищем ковры А вот, кстати, лодка, которая спрятана за домом Отжимая, а спрятана Так, что еще у нас-то? Где сворачивается как коврик Вот у нас ковры тут, а вот его светят. Вот, ну, да. Думали запрятать? Нет, нет, нет От меня ничего не ускользнет Я все вижу, все вижу, все подмечаю а, Продавитель, продай самое Вот я вижу, его прямо даже отсюда так, итак, ребята, это рулет. А? Где рулет? Что это за повар такой, странненький? Так, вот тут вот печка. Печки всякие разные. Вот тут вот что-то происходит. Вот тут вот они жрут. Тут вот прям вот твой рулет выкатит самое оно. Так. Где чё куда можно это? А, вот он. О, ребята, это рулет. А -а -а. Так, э, сосиска лучшее блюдо на пиру. Вот тут, да, пир. Вот и сосиска. Вот и сосиска. Так, вот это никогда не дежурю. Никогда не дежурю. Прям никогда-никогда. Ну, тут чё... Э, блин, а как? Никогда не дежурю. А, вот, вижу. Все. И если вы будете хранить рождение, так урожай, собирают урожай здесь и тут, значит, должна быть где-то где-то что-то, какая-то бутылочка, вот такая вот бутылочка и там э, белый низ должен быть у нее все не то а вот она, хера себе запрятали вот это вообще, вот это вообще так сразу блины не наведешь о новое что-то пошло отлично так какая вкусная еда вкусная да так а ты за какой едой собственно хочешь а вот смотри торчит торчит головешка башка торчит да? так мертвый свин живой свин я как молния никому меня не поймать Он бегает тут носится где-то да? Это же маленькая карта у нас получается Да, а вот и свин Свин носится, вот, смотрите Он бежит, бежит, бежит, бежит И чувак за ним бегает Да, за ним бегает а! ну, Правильно, он увидел, что случилось С предыдущей свиньей, и теперь он носится Так Наверняка мои украшения остались в палатке Так, вот палатка вижу Тут у вас уже какой-то чел Так, это не то, значит Это не то, вот еще одна палатка Тут тоже кто-то тусит, значит, наверное, не тут. Вот еще одна палатка. Тут у нас... А что нам нужно? Нам нужно... Нужна маленькая какая-то... Шкатулочка. Шкатулочку ищем. Еще одна палатка. Где? Вот она. Так, шкатулочка не обнаружена. Да? Нет, не вижу. Ой, это тоже можно. Ух ты. Так. О, мышь. В последнее время здесь так тихо Потому что все гуляют, все бухают Конечно А, вот и украшение, господи, я и не заметила, не приметила Я граблю богатых, помогаю бедным От Робин Гуд Вот он сидит в кустах Вот он Запрятался, думал мы его не найдем Нормально, нормально, все, все мы увидим, все мы найдем Все мы обнаружим Еще одни прятки в кустах Заяц в кустах, Робин Гуд в кустах Так, ну... Вот, вот он прыгает! та та та та, -та. Музыка еще такая расслабляющаяся! Классно расслабляющая! Классная! Нига себе тут! Творится нечисть! Так, ну-ка! Гоблины какие-то! Смотрите, гоблины бегают! Это открывается? Офигеть. вот принцесса. Ага, а вот этот лагерь, типа, чуваки пошли спасать принцессу. Тут их ждут гоблины, у них вон золотишко тут, кладбище со всех сторон, свинья жареная. Так, ну ладно, когда это взорвется, могила откроется. То есть это должно быть где-то... Где-то... Возле склепов, наверное, да? Получается. А, нашла. Ожерелье нашла. выносливости. Плюс трик выносливости. Можно найти сокровищность. На подземелье, да. Вот оно. Плюс трик выносливости. Так, хорошо. А вот бомба нашли. Так, король спит вечным сном. Ну, то, что череп тут с короной, это, конечно, ясно понятно. А вот и он. А я уже хотела сказать, а где? Где? Где его искать? В кроватих! Интересненько. Как он туда попал? Так, зелье и шипов прекрасно. Зелье и шипов. Это. Может, тут где-то искать. А может, кто-то где-то еще варит зелье? Или вот тут у ребят. Нет, тут обычные баночки Круглые, а нам нужна не круглые, Нам нужна такая прямоугольная баночка Нужно найти Значит, у кого-то Кто-то кому-то должен дать зелье Правильно я понимаю? Что вообще не вижу Вообще что-то И зелье из шипов Шипы. Может быть... Вот это что, это ловушки, что ли, какие-то, да? Или это туалеты лесные? Так. Может быть, реально где-то вот среди шипов надо что-то найти. Какие-то, может, тут это... Растения есть А, вот-вот-вот. Да, вот растения шипастые. Вот вам, пожалуйста, шипастые растения и и шипов. Так, пахнет ветчиной, зато прибавляет магических сил Вот, значит, свинья на вертеле А вот и шапка Замечательно Так, воин решил сегодня пойти в бой со щитом Воин Это вот это, вот, да? И значит, где-то тут рядом Подожди, обычный воин, человеческий воин или зеленый? Тут я что-то как-то не вижу Булавы тут или как эта штука называется. А, вот! Охренеть, торчит! А тут так и не поймешь сразу, что это от нее. Может там ягодка какая-то валяется или что-то вроде. А, забыт крестьянином, собиравшим грибы. Грибы. Ну, нужно тогда. Вот грибы. А. Я вообще его не вижу. Грибы как бы, да, вот они. Ну, нож вообще не вижу. Что-то как-то... Забыт крестьянином, спиравшим грибы. Ну, грибы как бы вот нашли. Может еще... А, вот еще грибы. Фу. Вот. Ну, ладно, мы вроде про... проходим так неплохо, неплохо держимся. Давайте дальше Опа Король без головы Это уже вот прям вот Тут сборище, да? Похоже, что это нападение устроено кем-то изнутри Да-да-да-да-да Смотрите-ка прям Давайте смотреть, что у нас есть дальше Поиски головы в стоге сена Значит, нам нужны сена Вот сена Ой, из головы в стоги сена. Что-то нет. Ну-ка. Так, эти штуки не открываются? Вот еще сена. Голову не вижу. Господи, тут везде сено. А вот и голова. Во, во, во все нашли. Так, вот это все вскрыть надо. Так. Э -э, зашибись во всем этом, искать морковку. Ха, купишь мне морковки на ужин? Ну, это значит, где-то на рынке. А вот у нас рынок получается. Ну-ка, если издалека посмотреть, а карта вообще вот такая вот, как бы, блин какая тут что-то... Ритуалы какие-то в лесу проводят, смотрите. А вот и как раз его найти нужно. Ритуальная сфера для связи с духами природы. О, как это мило. Еще ягод. Никто не хочет доедть последний кусок. Но это значит, где-то в тарелке лежит. Опа. Тут охотится. Вот змейка торчит. Так... Фига себе, карта просто огромная. О, тут это какое-то учение идет. А, этот этот самый. Э, Король Артур, да, небось? Меч вот в камне торчит, в кустах. Эти-то стоят такие. Меч, надо достать меч, надо что-то делать. О, зло грядет. Это типа Мерлин, да? Он а, возьми, достань Он такой, не хочу, не буду Он говорит, достань, мой меч, не хочу Да, вот он Так Что у нас еще есть? Я просто сейчас осматриваю карту Вот эту вот огромную О, чуваки, тут стоят, тусят вокруг Это какой На меня напала шайка подростков во время прохода Поход за потугами блин, За продуктами вот так вот. Все, нашли. Так, ну тут, конечно. Так, э -э, и рынок, значит, рынок. Купить морковки. Нам значит, нужна морковка. Где тут морков? Морков продает. Вот, тут морков продают. Ничего, нет? Не канает. Так, тут вроде ничего нигде такого нету. Где ваша морква? Ага Это нет, нет Ну, я это думала, что это вот ягодка, ягодка Так, моркова Блин, сосиска лежит А морквы я не вижу Так, вот тут вот, вот еще Вот она Так, где член капитана? А где, собственно, сам капитан? А, так, нет, это не он. Так, тут бои всякие, да? Значит, где-то вот тут вот что-то недалеко он должен быть. Или не знаю, или где-то тут еще чуваки должны быть. Где еще военные? Вот еще военные тут. Вот палатки открываем скрываем шлем капитана вот он так культурные сокровища посетителей сколько желаний у них осталось посетителей я вот думаю может он где-то вот где они бухают все, все, все вместе все дружно О! Это я случайно. Я, я хотела опять же таки на эту щелкнуть. А, крестьянь собирает подарочную корзину для своей жены. Какая прелесть. Так. Культурные сокровища посетителей. Шуты прыгают. Культурные сокровища посетителей. Блин, я даже не знаю. Должны быть, значит, где-то посетители. А где у нас посетители, блин? Тут нигде не может быть. Так, медвежья шкура еще нужно найти. Это у нас... вас благодарим его за все это пиво. Значит, ты, скорее всего, где-то тут бухаешь. Вот, ну, конечно, бухаем. зуб какой <cubly> так я в доме охотника это точно дом охотника так ищем дом охотника а вот он вот он, вот он. Ткни și, Ткнись, он пожалуйста. так и у нас осталось только вот лампа. И вот эта хрень. Но эта хрень, я так подозреваю, она должна быть где-то на столе. Что никто не хочет эту штуку доедать. Либо у кого-то на столе. Либо в каком-нибудь доме. Так, эти тут чихуют. Столов я тут нигде не вижу. Ага, это прям вот совсем милиптистрическая какая-то штука должна быть. Так. Тут ничего, тут какие-то. какой-то этот самый ученый живет. Так, тут ничего. Так, вот тут и жрут? Вот тут вот у чуваков что-то происходит. Ни лампы не вижу, ничего. Надо как-то... Я уж даже не знаю. Я даже не знаю, как это... Может, у этих у кого-то? Звук такой. Так. вызываю вас призываю вас такое там что вообще не могу только вырубила запись и тут же нашла вот смотрите вот вот вот вот вот но это я только вот это вот нашла вот лампой до сих пор я как бы хер знает Просто вот серьезно, я как-то вот даже не представляю посетители. Вот, вот эти вот посетители по магазинам ходят, может реально где-то вот тут вот. Сейчас быстренько пробежимся, если не найду опять, как бы, буду искать одна пока что. Потому что, блин. Вы наверняка уже нашли, а я это... А я не вижу, в упором не вижу! А может тут? Господи! Единственную палатку не открыла, и вот тебе на. И вот тебе на. Так, ух, тут что-то происходит. Смотрите, окружили гоблинов. Вот народ весь такой с луками. Вот эти вот драться идут. Гоблины такие, а мы окружены. Что у нас тут есть? Я ужасный повар, зато прекрасно колдую. Это у тебя, да, должно быть? Нет? Хорошо, может быть, у этих где-то? У них? Кто тут колдует? А, вот этот еще колдует, да? Или нет? Блин, а, ну началось опять заново. Ладно. Сейчас. Может быть, вот тут вот, где-то кто-то? А, вот она. Во-во-во, нашли. Все нашли. А, Кое-что из ограбленных сокровищ. Вот, оно, вижу... Ать. Я с вами, бойцы, но, может, вы меня чуть-чуть пом... А, вы мне чуть-чуть поможете? Как-то здесь тесновато. Вот. Ч ⁇ не та рыбка? Блин. Не та, не та рыбка. Так, а, вот та. Нашла, нашла, Давай, вижу, вижу, вижу. Ать. Вот. Так, дальше. А... Я не был бы таким злодеем, если бы мне не пришлось укра... украсть приз научной выставки. Вот она. А, покойся с миром, жрец Луны. Это значит где-то... Вот она. Вот сейчас. Покажу поближе. Вот она. А, тут... А, Итак, мы нападаем с запада. Нет, постойте, у меня карта перевернута. А? Так, значит... Значит, если так, с запада у него перевернута карта, значит они с востока. Да? Да, вот. А, как эта рыба сюда запрыгнула? Вот эта жаба. О! Опа, опа, опа. Пошли на следующий уровень. Как мы хорошо идем прям разгадываем только в путь. Ох, ох, ох, ничего себе! Так сразу вскрываем, так осматриваем карту быстренько. Тут лагерь какой-то, тут колдуны. Ой, еще песель с ними, да? Да, да, да. Так, тут что-то жилье. Кто-то носится мелкий. Так, что у нас еще? Так, тут какие-то выяснения отношений. Так, тут кто-то что-то копал, судя по всему. Так, зайки бегают. Лучник ходит. Вот тут вот, трени тренировочная база лучников. Так, тут... Чё? А кого я нашла? Мячик нашла. Время стать лучшим из лучших. Вот, мячик, мячик, мячик. Вот тут вот, вот, вот он. А, я думал, что это собачка. Это котик. Так, ладно. Ну, в принципе, карту осмотрели, ознакомились по быстрому с местностью. А, и давай, вот еще этот самый колодец. Так, им приходится восстанавливать силы, переселяясь на юг. То есть нам значит нужны птички, которые на юге. Так, вижу раз птичку. Это что? Ага, вот мешочек. А, Удари палки, чтобы получить конфеты. Вот как раз эта палка, ага. Так, птички. Нужны птички. А, вот птички. Вот он юг, вот птички с юга. А, лучший способ поймать волшебника. Волшебника? Капканом? А вот он гопан. Вот кто-то шатается, смотрите. Пошел, пошел, пошел. Идет, идет, идет. Такой нанай, нанай! Нанай на най. Судя по всему, прошлого уже очень. А, прошло уже очень много лет. Это я видела вот тут вот. Так, не сомневаюсь, что череп остался где-то за камнем. Но за каким? За камнем. А, скорее всего, это у этих ребят, да? Да, вот он. Сейчас, а, вот он, вот он, вот он. А, Мое обучение не задалось после того, как я потерял их по пути. Обучение? Обучение. После того, как я потерял их по пути. А, вот. Это типа вот это вот ходит, и он потерял типа пачки, правильно? Это надо было за ним проследить и, и найти. А че Так, это один и то... А, это один и тот фрукт не потому. Это один и тот фрукт не потому, что они оба оранжевые. Так, ну это, короче, в любом случае где-то среди фруктов надо искать. Так... Оранжевый, да? Тут морковка должна быть И что-то еще оранжевое Эть, Откройся О, бутылка Моя заначка сока, никому они не рассказываны. Сока, конечно сока Рассказывай тут больше сока у него заначка Ага, так уж и поверили Сока заначка Как грамотно отмазываться, да? Сока заначка Так, стрела еще какая-то Ага, вот она, наверное, да? Он заш... э, зашел дальше, чем ожидалось. вот это вот, ага. Всего один кусочек, пожалуйста. Где-то они тут, значит, жрут, да? А, вот тут вот жрут. Значит, где-то зме... А, вот она. Но эти фрукты не едят, они едят мясо. Щит такой торчит. Так, это что? В моей вечерней лекции не хватает странички. Это опять к ним относится или, или кому-то другому? А, вот фрукт. Морковка, нашла морковку. Так, замечательно. И теперь остался листочек. Ну, вот один этот чувак у нас с книжкой получается, да? У нас больше никого нету. Да? Может быть, где-то в доме? Ну-ка. А вот он. Во-во-во-во. Смотрите, как мы хорошо вот прям идём, а? Прям по логике, прям вперед, бегом, бегом, бегом. Тан, тан тан тан тан тан тан Ну, давайте тогда это последняя у нас получается карта последняя. И Будем на этом закругляться потихонечку. Сейчас пока вот это все вскрывать будем, как тут, нахуй, до хрена всего. Интересно, сколько я уже времени на это потрачу? А на поиски тут всего. <с doit> случайно, в женщину ткнула. Простите, я случайно. Так а, Вот этот дом вскрыть О, тут эти рыцарские бои у Тут тоже бои какие-то О, Вообще, вообще, вообще Так, ну погнали Вроде бы я все открыла Я, конечно, запросто могла что-то упустить Так Значит, моя была бы осталась в тренировочном лагере Значит, во-первых, лагерь и а... вот, вот, вот они, тренировки вот тут проходят, да? И значит, тут где-то должна быть булава. Ищем булаву. Ищем-ищем. А, вот и она пошла. А, может, ему просто захотелось приключений? А! Ну-ка, ну-ка, слушай. <связь> <связь> <связь> так... Нужно догнать эту свинью. Так, кто-то тут носится за свиньей. А, вот она. А! Прикол. Э -э -э -э -э -э. Так. Наш умница ждет угощения. Значит, это где-то вот, где народ жрет. Правильно? Так, вот тут вот жрут. Ну, собак я тут не вижу. Вот тут вот куча... А, это лошадь. <laughs> это лошадь, хорошо. Ищу собаку. Умница ждет угощения. Где, где тут еще тут пир должен быть? Вот он. Вот он, вот он, вот он. вот И вот песик. <мышляет> <мышляет> Прелесть какая. Так, птица мирно обедает. Так, значит, нужно найти где-нибудь стайку птиц, которая жрет. Так, вот, птицы жрут. Но, нету зерна. Вот, еще птицы жрут. И тоже зерна нету. Вы ч ⁇ алё? Так, вот, еще птицы жрут. Нет, просто землю жрут. А? А, во-во-во-во-во-во-во. Нашла-нашла-нашла. Ура. Так, дальше. Где же моя книга с рецептами? То есть это... Э, скорее всего, где-то здесь. Либо где-то здесь. Либо... В каком-нибудь шалашике. Если не в шалашике, то может быть вот здесь тоже где-нибудь. О, глаза. Где-то может быть здесь. Кто знает. А, может тут? О, череп нашла. А, замечательно. Алхимик хранит свои тайны дома. Эта книга. Не не та, не та, не та книга. Блин. А может вот тут вот? Нет, тут какие-то сокровища Тут как-то все ясно-понятно Книга с рецептами Ну вот тут вот они вот прям готовят-готовят Что-то происходит Значит, наверное, вот тут вот где-то что-то и должно быть Полу... А, вот Так Это не место для ребенка Здесь слишком много насилия Так вот это вот чудо-чудо-чудо-чудо В перьях так ищем Точнее без перьев так Оно? Да, смотрите маленький Так, ждет своего шанса напасть на хлеб. Так, напасть на хлеб. Так Ну тут значит она где-то Должна быть возле жрачки если сказать, возле склада жрачки. А где у нас склад жрачки? Или где-то вот Ба, рынок. Вот оно, вот она, маленькая. Так, она из тех людей. Но все еще нужда. Она из тех людей. Но все же нуждается в защите. Что? Нуждается в защите. С короной, да, на башке ищем принцессу. Нуждается в защите. Может, она тренируется там где-нибудь? Там тоже с топором такая. «Хэй, хэй, хэй типа, я спрашивают, а ты че тренируешься-то? Ты же девочка, она такая. Я нуждаюсь в защите. Никого. А, вот она. Эй, машет рукой. Это типа за ней ходит, да, чувак? Два чувака. Или они палатку охраняют, или за ней ходят. Ну, короче. Так, проиграв на турнире, он выбросил меч в кусты. Так, вот он, турнир. Ладно, ищем тогда просто кусты. Должны же быть ближайшие, правильно, кусты? Или пофиг, просто кусты какие-нибудь. Но должны, по логике, быть ближайшие. и может, он пошел куда-нибудь, забухал, а потом выбросил меч. А, вот он валяется. Вот, обнаружила. Увидела. Так, и лучшее вино для лучших людей. Так, ну тут у нас ни у кого вина нету. Вот тут все бухают активненько. Вот. Ага. Так. простое сельскохозяйственное орудие. Именно как орудие? Или просто как сельскохозяйственное? Вот оно. Вот. Прямо за моей камерой было. Так. А заперто до окончания турнира. До оконч... Вот это вот, да? Вот он. Ага. Так, здесь продают всевозможные напитки. Продают. Именно что продают. Ключевое слово продают. Ты, ты продаешь. Стоит такой. Э -э -э. Не, не ты. Вот, нашла, вижу. Всё. Так, ну, давайте тогда на этом закончим. Уже так вот, Неплохо мы посидели с вами. Неплохо поискали. Я, в принципе, там, если отключала камеру, то вот буквально, вот, ей-богу, на минуту я ее отрубила, чуть-чуть помотала э -э, экран и сразу же нашла. Вот прям вот, на, просто вот бери. Все, спасибо вам большое за то, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все ссылки будут в описании под видео. Всем пока, всем спасибо. Пока-пока.